буквально 10 секунд и за эти 10 секунд вы можете подписаться на мой канал поставить лайк там порекомендовать это видео этот видеоролик своим друзьям а, я тут решил оставить эти шейдеры потому что они мне безумно понравились а, это первый первый раунд на карте сейчас скажу какой я не могу повернуть голову а я уже не знаю на какой карте ух сука за мной там гонится хрень о боже я на тинти пошла нафиг Ребят, если еще я не хотел мутюкаться, извините. Короче, сегодня попробуем без матов. Получится, не получится, не знаю. Кажется, не получится. Ах ты собака, собака ты! На! Поймать в канаве, пошел вон. О боже мой! Что здесь? Где? Кого когда? С кем? Сколько тут динамита, ребят! Это трэш. Там вроде. О, боже! О господи! Мне, наверное, придется весь видос запикивать просто. На этой карте я не люблю играть, на ней просто нигде спрятаться. Блин, именно рядом, куда бежать, фиг знают. Сейчас узнаю. Так, убегаем быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Ребята, мы сами пришли в очень плохую тусовочку. Поэтому давайте мы с вами где-то вот здесь заныкаемся. На очень видном месте, чтобы нигде... Ну, типа со всех сторон было... Видно! Где? Блин! Вы сейчас с собой TNT принесете. Епта! О! О боже, боже, боже, боже! Я схожу с ума. Я улыбка. Кругом голова. Боже, боже, боже, боже. Как же страшно. Там еще эти кликеры. Там, короче, чувак очень умный. О, боже, боже, боже. Господи, я, наверное.. Я с этим выпуском, наверное, в Бога поверю. Господи, меня сейчас оштрафуют за эту шутку. Я в ловушке, ребят. Я в ловушке. О, боже мой. Еще лучше. Что нам делать? Непонятно. А! Там чувак завис? Где люди? Ребята, простите меня, пожалуйста, я тут вам привез очень интересный сюрпризик. Прошу прощения за... О боже, мне казалось, меня сейчас... <coughs> мне сейчас передадут тинти. Господи, я терпеть не могу эту карту, потому что она очень маленькая, и нифиг где спрячешься. Вот просто, она, ну, типа, она просто маленькая, здесь ни, нигде не укрыться. Я не знаю, может, где-то здесь есть, э, знаете, нычки какие-то, о которых я не знаю. Просто я на этой карте очень редко... Ах ты собака, Сана, ах ты собака, ах ты... Чтоб ты упала, чтоб ты взорвалась в этом раунде. О боже, убегаем, ребята. Кажется, не убежим. <звы> о боже, боже, боже. Что? Ой. Матерь. А. Она до сих пор там. А, это или это не она? Ну, будем надеяться, что это там было. О боже. О боже. Почему именно всегда рядом, понимаете? Тут. Если ты там, допустим, в одном месте то, даже с другой карты это будет очень близко. Динамит! О господи! Ой! Сердце прихватило! Боже мой, и вбегаем от всех. Сейчас как дадут. Дина... А рил дали динамит -то. Да, именно за мной, спасибо. Ох ты! Там... Получай. Как ты? Блин, я сейчас в ловушку зайду. мой ребята просто трэш просто трэш о господи ох да что же это такое а что ах ты о господи она за мной да Почему, тупое? О боже, я сейчас... Он хочет на последней секунде передать. А, у него не получилось. <laughs> О господи, почему? Почему именно мне в начале раунда передают? Что это такое? Мне это не нравится, ни капли. Ой. Почему именно за мной эта хрень погналась? Пошла в жопу. Меня просто уже ничего не выдерживает, ребят. Где все люди? Так. Ай! Ай! Ай! Нет! Нет! 13 секунд! 13 секунд! Ах ты, зараза, тупая! Где эта хрень? 4 секунды! Нет! Вертел я вас всех! <с> <с> ну чё там? Давайте выйдем отсюда! В общем, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а с вами был я, Саша Ари. Всем удачи, всем пока.